Доброго-доброго денечка. Доброго Показываю вам свою калину под окошечком. Вот видите, как она у меня хорошо стоит. Такая красавица. Пора-пора ее собирать, потому что уже прошел первый снежок у нас. Ну и, наверное, надо, чтобы ее не сбило сильным ветром. Сильным-сильным. Такая. Долго я хотела, чтобы у меня росла калина под окошечком. Все какие грозочки у нее. Это, ну, нынче, собственно говоря, первый такой вот. Не особо, конечно, богатый урожай, но тем не менее калина созрела. Ее надо будет собирать. Буду буду думать, чтобы с ней такое сделать. С детства помню пироги с калиной стряпала бабушка. Это незабываемый вкус. Деревни, кусок калины. Сначала ее томили в горшочках в печке. Вот. А потом уже стряпали. Пирожки такие заготавливали начинку. Я тоже думаю, чтобы такое сделать с нее заготовочку. Может замороженку. Ну, кто ж ее знает? Немного, но калина у меня уродилась. Уродилась уже пасмурное небо такое все холодно, октябрь пора бы быть уже пасмурному небу пора бы уже пора, пора, пора вот, вот калинка такая красивая, прозрачная обожаю калину обожаю сейчас буду собирать буду собирать калину красота красотей собрала калинки вот получился такой небольшой тазик. Сейчас, конечно, надо обязательно ее помыть, потому как у дороги она у нас там растет пыльная. И вот я сейчас ее помою и разложу на бумагу сушиться. А потом уже, когда она будет в чистом виде, моя милая коленка, я ее буду уже определять. Ну, чтобы мне с нее прыгать. Ну, почистить, конечно, надо. И буду думать сделала ответочек, вот, вот, вот у меня получилась есть. такая красота. Сейчас сделаю блюдо и думаю, я сделаю их просто при... я протеру ее. Калина ягода очень полезная, все у нее полезное и мякоть ее я протеру, сделаю просто без варки джем с сахаром, пюре, которое получается. Здесь видите пюре вот такое. Я протираю небольшими порциями, и потом я сделаю с сахаром такую заготовку. А вот этот жмых полезен как напиток пить его, то есть заливаешь теплой водой и пьешь. Ничего вроде тут особенного, но для людей гипертоников, у тех, которые страдают повышенным давлением, вот такой компотик нормализует сердечное давление. С пониженным, конечно, не стоит увлекаться таким компотом. А с повышенном вот самое то, пить его регулярно, три раза в день, по стаканчику, другому, ну как желание возникает. Дальше, компотик этот отпили, остаются косточки. Косточки опять же не выбрасываем. Вот. Посушить их, размолоть на кофемолке и как порошок по чайной ложечке, особенно с утра выпить. Вот такой порошок запиваю водой. Это хорошо, хорошее чистилище для вашего организма. Выводятся токсины, все вредные вещества. Вот такое тоже замечательное средство из косточек рябины. Рябина, она вся полезная, поэтому ничего не надо выбрасывать. Это безотходная ягода. Даже ветки калины, ее кора насыщена дубильными веществами. Если у вас расстройство кишечника, вы тоже можете пользоваться веточками калины, особенно молодыми, настругать их, насушить и заваривать как чай. Я продолжаю дальше свою работу. Небольшими порциями буду протирать калину. У меня вот такой пестик есть деревянный. Пюре, образовавшееся из калины, смешать с сахаром. Оставлю в холодильник. И вот еще одна вкусная заготовка у меня будет на зиму. Я залила Косточки калины теплой водичкой. И немножко меду добавила, потому что своеобразная же горчинка есть у такого получается компотика. А с медом вообще ну по вкусу кладите, как вам нравится, уж очень хорошо. Конечно, все сразу я не залила, у меня остались вот косточки. Я их сложила в пакетики и в морозилку сейчас положу, заморожу и по мере необходимости буду доставать. И получился вот такой у меня замечательный джем один к одному то есть у меня получился килограмм сока с мякотью я добавила килограмм сахара подождала как пока растворится этот сахар и получился вот такой у меня просто замечательный джем со свежей малиной я его не варила потому что не так много уж получилось я думаю он у нас быстро уйдет с чаем можно добавлять если сделаешь пирог с яблоками, полить вот таким джемом. Ой, как это будет замечательно, вкусно. Так что готовьте эту полезную ягоду и будьте здоровы, друзья мои. Мир вашему дому.